Дай боже И мы снова во львовском метро После нашего предыдущего видеообращения 29 апреля Некоторые зрители решили, что мы шутим Но мы не шутим, а говорим абсолютно серьезно После нашей последней атаки популярный сайт агрессивной российской пропаганды Анна был недоступен около пяти суток это информационный ресурс, ориентированный на распространение лжи против Грузии, Украины и Сирии. Наши первые видеообращение висело на этом сайте более пяти часов, а их администраторам потребовалось более ста часов, чтобы частично восстановить работу ресурса. При этом значительная часть данных была ими безвозвратно утеряна. Это был наш небольшой подарок украинскому обществу к великому празднику Воскресения Христова. Мы показали, как свет с легкостью разрушает тьму. У нас достаточно силы и воли, чтобы успешно побеждать агрессора. Нужно только верить и каждому прилагать свои силы ради общей победы. А теперь о победе. У 1945-го Александр Довженко писал своему чуденеку: «Був на параде перемоги. Жуков виголосив промову. Зходав загиблих 36-40 мільйонів». Но не сделал паузу. Никто, кроме меня, не снял шапки. И не стала перед их памятью площа на колено. 10 миллионов центиметров денег втратила Украина. 700 мест знищено, спалено и зруйновано 28 тысяч семь. 6 миллионов украинцев воевали у лавах российской армии. 100 тысяч у лавах української повстанської армії, армию. 250 тысяч у лавах армии союзников. Спильна перемога над нацизмом была непомыслом и без пошбгу украинці. В 1945 году Украина стала спивзасновницю ООН на подтверждение великої жертвы и великого внеску наш. Народу у спільну перемогу у Другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність пам'ятаємо перемагаємо Київська русь, а затем ее наслідниця Україн казаки запорожской Порошковської січі холодного яра воїни української повстанческої армії і українці в рядах союзних армій. Це наші предки которые с несгибаемой силой воли боролись и проливали кровь за свою землю и свободу. 70 лет назад украинский народ потерял около 7 миллионов своих сынов и дочерей в борьбе против агрессора и оккупанта. Теперь к нашим границам пришла новая коричневая чума, маскирующаяся за красками полосатых ленточек российских приколоров. Но каким бы сильным ни казался враг, его удел быть поверженным и покрытым позором. Украинский народ, его воины, патриоты, волонтеры, уже доказали, что несгибаемая воля заложена в их генетическом коде. Сегодня, ко дню памяти и победы, мы дарим украинскому обществу новый подарок. В этот день целая сеть информационных ресурсов агрессора и сайтов российских террористов Донбасса будет парализована. На многих сайтах противника появится это видеообращение и другие материалы, разоблачающие ложь оккупантов. Мы победили тогда, победим и сейчас. Во славу предков. Во славу прошлых и будущих героев. Слава Украине.